Привет, меня зовут Татьяна, и я только что защитила свою дипломную работу по курсу СММ. Очень полезный курс, очень занимательный, захватывающий. Замечательный спикер Сергей, замечательная подача информации, не скучно, занимательно, увлекательно, полезно прежде всего. Рекомендую. Обязательно пройти, потому что помимо э, знаний инструментов SMM, знаний о рекламных кабинетах, э, вы получите представление о логике SMM, как это должно работать и как оно будет работать. Поэтому, если есть желание развиваться э, в этом направлении, в направлении Digital, то к Сергею, вебком Академия, приходите.